Хай, с вами Дэнни, Дэнни Мон. Сегодня у нас на обзоре, а.к.а. Сливе, ребилд моей сборки, которую я сливал год назад. Токсик сборка я ее тогда назвал, в принципе, я ее отребилдил. Но, перед обзором, хочу напомнить, что я играю на Сампорпе, Сампорпе Легаси и на всех серверах действует мой промокод хэштег Дэнни. При достижении 5 уровня вы получаете 300 или 450 тысяч при акции X2. У меня все. Идем к обзору. Давайте пройдемся по ходу, как всегда. Тепочка с огоньком, с черепочком. Прикольно. ХПшки чуть-чуть такие высветленные. ХП показатель. У меня Деньги зеленые и звезды со значком токсика. Также с Если у вас не будет звезд, то будут такие вот, не знаю, это тень, можно сказать, от звезд. А также радар. Тут ничего особенного. То есть обычные иконки. Дома немножечко уменьшенные, Радар центр. Такой вот радар, полупрозрачный, с рябью, э, с зеленый радар. В принципе, кстати, он прикольный, даже по стандартному какую-нибудь сборку подойдет, хотя хз. Далее менюшка, тут я все выкрасил, зеленые тона, ну а также здесь я поменял надписи тогда, еще тогда год назад, play, map, gfg, shq. Что дальше у нас будет оружие, давайте посмотрим. Э, нашел ганпак с пламенем, перекрасил его в зеленый синим, такие вот пушки иконки, кстати, вообще прикольные. Вот пушечки с пламенем. Мне кажется, они нормально вписываются в сборочку. А, также закинул просто Дигл с пламенем, тоже его перекрасил в зеленый. А, это юспик какой-то, вроде без гушака. оно а, ну, даже да, тут и написано. Если выключить их то будет старый ганпак, который был в предыдущей версии сборки. То есть, вот салон шатган, такая вот тамочка и refun. Также звуки. Давайте послушаем. Кстати, прицел тут точка стоял. Тогда вот год назад мне как бы, ну, мне было нормально. Вот, сейчас я что-то поиграл не совсем удобно. Можете там сами себе поменять. Но в каких-то моментах это удобно. Я скажу, пук, пук, что дальше? Деревья, немного подфиксил деревья, они были сжаты в 64 и 32, я их рожал. теперь тут 128, ну и лучше, короче, деревья стали, они были мега мыльные, такие вот деревья. Также дороги, дороги, которые тут стояли, они были сжаты 64, я их рожал, я их не рожал. я нашел оригинальные, короче, 128 их жал. чтобы, ну, не мега мыло было. Еще я с дорог убрал эти провода вот этих штучек я забыл как они называются. Далее наверное, скриптовая составляющая к меню в первую очередь геймфиксер от Кости тут все как всегда настроено под слабые компики. В general звуки можете под себя поменять обновленный гмастер дальше у нас идет наркотики на X вот э, он почему-то сломался в обновлении. Но к заливу видоса я думаю уже все пофиксится. Так что можете не переживать. Вот я и к джму, и вылазят э, бонусы. Сбив на R. Он работает. Все хорошо. Жмем R. Все нормально. Э, далее автоматическое взятие матов. Мы уже знаем что это такое. И еще добавили сокращенные команды. Допустим DE1. Это дигл. Шотган. м М4. Тифла, также клиз, допустим, что нас я поставил сейчас, и чтобы вырубить шкала, можно зайти в папку со сборкой, в папку Moonloader и найти Gangmaster, что-то там comments txt файл. Здесь вы можете сами добавить для себя нужные сокращенные команды, то есть, как пример, вот Gun Diggle, пробел, равно, пробел и сама сокращенная команда, какая вам нужна. Uh, в принципе ничего сложного, вот все что я сделал, вот это вот Костя сделал пасхалка. Ха. Также из гемастера есть такая темочка, как быстрая продажа оружия. Сейчас мне нужно будет найти какого-то подобного, чтобы вам показать это. Блять, одни фкшники, где людей найти сейчас? Так, ладно, я никого думаю не найду, я просто вам сделаю вставочку с тем, как это работает. Подходишь к человеку, жмешь ПКМ, чтобы у него вылез зеленый таргет над ним, и жмешь кнопочку H, там вылазит менюшечка, ты выбираешь, кто тебе. Ему нужно продать оружие, наркотики. Там выбираешь оружие, количество и цену. Это очень круто. Мне это очень сильно теперь будет полезно. Потому что я ненавижу писать вот это. Cellgun, ID, количество, цену, ID. Я всегда сбиваюсь. Не помню, что в каком порядке, так сказать, писать. Это будет нам упрощение для Тулева. Ебаный лаборатория. смог нахуй ты ВК спамишь, долбоеб, блядь. Окей, на этом, наверное, все. Далее будет Тулева против полицейских. Долбоеб, нахуй ты спамишь. Тулева против полицейских. Спасибо Ну-ка, Маша, убьем нафиг Давай Ой, там его телепортирует Встань аккуратненько сначала Да всё, похуй, давай На биту <связь> Давай <связь> На биту мужика Давай, давай, все, хорош Я басать. Оу Прямо, прямо о. Нахуй ты меня врезался <связь> Чё, чё? Ты чё делаешь, шляпа усатая? У них тим какой-то. Куда пришел? Машина взорвалась, блядь. На биту, на биту. Спать давай. Подрезали. Сейчас тим. мы ему строим. Подожди, подожди, Останавливаемся, Станавливаемся, брат. молодые человеки. Пять машину мне потушили, блядь, я умер. Пойти на него, вообще, жалко. жалко. Ну... Да блин, откуда тут ЗЗ? Ладно, извини, блядь. Ладно. Я даже на видах и Не стреляй, сейчас, отлетишь боже <смех> <Куда мы смех> <еще> <смех> <смех> Вот этот дом, ну, глян, блян, блян. Чего ты, Ричард, блин, умер, блин Да ебать-то, да, да ну, ебать, я ничего ничего не сделал Опасите, просто Сман, это, это мясо сейчас будет, ребята Вот этого вот чисто обрабатываем Там пределы, блин, скобикаса с этого Все, в атаку а что же второй Только там уже за нами О, еду, а не они не уже не едут, они уже едут. Понял. перепонял. Засадил их. Засачивай сейчас засули. Сейчас завер ⁇ тся, правда? Там вояк еще по нам работает. Чего, да, меня отсовел станет. Меня отсовел от станет. Отойдите, блядь. Не, ну Вернят надо же машине пропасть. Меня посадили. Я сейчас бегу, я сейчас бегу. Я сбежал, Сочинок. на механизм О, и вот они нас. А потом как напасть нахуй, как и все ёпода вот так вот ее Хача, и блин. прижали и расстрел в упор просто пацанов это стерпел конечно повсюду. вот это конечно откат здоровый должен быть, они а на самом деле да. скон работягу ебаша, давайте его обработаем вот тут механика давай дальше. добивай его Нихуй, блядь, дальнобойщиков нашу. Рыбачью, рыбачью всего Как это говорят? Пох... Ты где смог не... сам-то? Ты где сам-то? Я на ТП. Я тут у байкера сижу сзади. А ко комета от тебя где твоя комета? Какая комета? Меня байкер увозит, блин, задним ходом. Я не могу слезть. Около СМИ, СФ. Он реально задом видит, и я слезть не могу. Задом, блядь. Наехал Да чисто украл, блять. Кто начнет первый стрелять? Влад, подойди к ним поближе, начни плюс цекать, и мы сзади начнем резко. Да плюс ценни пройдет. Ну давай я подойду и начну плюс цекать, и вы начнете там. Давай. Ну мы отлетим. У меня сзади уже тип с тайзером стоит. 8, умирай. Ты хилишься, Да нормально сейчас водит я подумал это что вообще И они блядь, опять да? бегут они опять бегут хилимся да нормально они а сейчас нет, уже за сакам можем отлететь я не знаю вы хотите давайте там от заправки где застрелять давайте отойдем добили да. отвева одного меня волят, фига лон. там их вы чекаете? пацаны <laughs> это просто война начинает а КПП простреливается, КПП простреливается. Бля, у нас этого уволили, уволили нашего адвоката. Нет у нас больше адвокатов. Справа, справа, справа. Сзади, спина машина Я спину забираю, не, не забираю. А мне руку сломали. Все, меня посадили. Адвоката ебись. блять, меня тоже посадили да зеленая зона, ну вы подождите они тут зелёные зоны они в неё да. ехали по ногам стреляют. пыль убил минус да ну нахуй улазим натуралит аккуратно и, и, и, и, и, и, и. Может, я Жалую, он но, пробивается. Накидывай, у меня чуть не забрал. А в <клевый> последний выйдет тот чмо. Вы можете злодейский смех строить? Вон он бежит спереди. Сзади. За Второй убежал. Пишите до следующего. О, о, вон он, вон -а -а, он. Сука, закона. Набиту, меня сейчас убьет, нахуй. Роботяк нахуй убежают. Ебать их тут. Колобок выходил, суху. Я еще не отхилился. Я хилился. Она одна всего, лишь мне так трахнуть сейчас. Кого убивать? А ты ч ржешь, потерялся отсюда, пинидол, смуга. Осуждаю. Пищай. Ой, не выезжай, да зачем ты встал? Да всё уже. Я сдох. Блядь. Я долбоб. Я escape написал, я не смог выйти. Мне написал, что вышел, но я не вышел. Копы. О, копа шел, шел, вот так аккуратненько. А это вообще странно. Читеры, какие читеры? А на тайме стоит. Тоже Та тайм смотрим. Опа, за таймел. Кого-то. Ну. Тут еще сзади. что вот мы этих можем... бы снизу вот, по фану так забрать тихонечко так аккуратно да да реально давайте все втроём начнем просто сейчас сдеглад зигла. да давай раз два три на зона уйдите типа мы тут не были ну можно вдали чего он мчалывает Бабок ему хорош А, нет, он сюда. Да Нем, как бы, скиллов еще, блядь. Ок. Там еще в кустику. Звучилось. А ну в кетку. Куда он еще бежит? No what? Gang uh, And Just... when I say gang I mean Ryan gang. Icy gang. gang. Bitch.